Я расскажу вам о своем видении, о своем подходе к одобрению ипотечных, ну и в целом кредитов. Первый тезис, о котором я сегодня хотел бы сказать, как бы он парадоксально ни звучал, не нужно опираться на опыт успешных кейсов. В чем суть, в чем соль? У каждого из вас есть своя точка А – то есть свои вводные, подтверждается у вас доход или не подтверждается. Какая у вас кредитная история, есть ли у вас просрочки и так далее. У каждого из вас есть свой скоринговый балл. Так вот, и у каждого из вас есть точка Б, то есть та точка, куда вы хотите прийти. И в статистике существует термин, который наиболее точно описывает ситуацию, он называется «Ошибка выжившего». Поясню на примере, не связанном с кредитованием. Поясню на дельфинах. Значит, в чем идея? Многие из вас знают, что у дельфинов есть такая слава морских спасателей. Если вы оказываетесь на открытой воде, и рядом с вами плавает дельфин, то он оттаскивает вас к берегу. Все бы хорошо, но у нас есть показания только тех, кто оказывается на берегу те, кто оказывается в открытом море, к сожалению, этой информации нам не дают. Также и с успешными кейсами. К сожалению, часто бывает так, что те приемы, те методы, которые мы используем в успешных кейсах, их начинают копировать люди, не задумываясь о том, как они работают, не задумываясь о том, какие инструменты мы используем. Для примера я приведу самый первый кейс, который мы зафиналили. Значит, у Алексея была ну, для нас простая и понятная боль. Работодатель подтверждал, свои, подтверждал все доходы только по телефону, никаких справок не предоставлял. И цель была получить 17,5 миллионов рублей и не просто... Получить, а получить в одном конкретном банке, в банке в Сбербанк, как и тогда, и сейчас Сбербанк был лидером по процентной ставке и с минимальным первоначальным взносом, там порядка 15%. На подготовку у нас ушло около недели, мы решили вопрос со справками, значит, и подготовили полностью Алексея, то есть наш андерайтер прозвонил Алексея, прозвонил работу, мы убедились, что все классно, все здорово, и тут бац Сбербанк одобряет Алексею всего лишь 12 миллионов рублей. То есть все, факап. Для того, чтобы вы понимали, какая была ситуация. То есть, это самый первый кейс. А нас еще никто ну, не знал о нас, обо мне, о нашей компании. Это был пробный кейс, и ну, мы его фактически заваливаем. Алексею 12 миллионов никак не устраивало. Вот. И мы. Ну, используя, скажем так, наши связи, используя наши отношения со Сбербанком, мы узнаем, что в целом Алексей и его работодатель Сбербанк более чем устраивают. То есть Сбербанк проанализировал Алексея, проанализировал работодателя, и работодатель прошел через достаточно жесткие скажем так, условия отбора клиентов. И как результат мы предлагаем решение, часть дохода подтвердить устно. После этого Алексей сообщает, что у него есть строительная бригада. Мы добавляем эту информацию в, в анкету. И после этого Сбербанк согласовал нам 17,5 миллионов, но чего нам это стоило. И таким образом, ну и после этого кейса ко мне до сих пор обращаются студенты территории инвестирования и говорят, слушайте, я тоже хочу получить доход в Сбербанке, и у меня тоже устно подтвержденный доход, давайте сделаем точно так же. Но не учитывается очень важный момент, то, что у Алексея был определенный бэкграунд и определенная подготовка с нашей стороны. И таких примеров я могу привести десятки. Когда, например, вот недавний кейс, тоже студент территории инвестирования, он сначала купил справку за 5000 рублей, а После этого обратился к нам, и ему очень сильно повезло, что у меня не оказалось вот такой записи. Обратите внимание, всем ли видно, числится в списках антикредиторов с пометкой «Негатив». Это еще хорошая запись. То есть очень часто к нам обращаются люди с пометкой «Фальсификат». Вот с такой пометкой вам в 95% банков дорога в принципе будет закрыта. Второй тезис сегодняшнего выступления моего, он более позитивный. Каждый банк – это набор инструментов, который позволяет анализировать заемщика с определенной точностью. Ключевые слова здесь с определенной точностью. Для того, чтобы знать о вас все, о вас и о вашем работодателе, это очень дорого. И фактически на рынке сейчас существует всего три кредитные организации, которые могут себе это позволить. О них я скажу в самом конце. И у каждой, абсолютно у каждой кредитной организации есть, как я это называю, слепые зоны. Собственно, на каждом из этапов вашей проверки. То есть на этапе проверки скоринга, кредитной истории, работодателя и так далее. Приведу конкретный кейс, конкретный пример. Это Олеся. Олеся не является студентом территории инвестирования, тем не менее ее кейс достаточно показателен. Кроме того, что у нее не было э, вообще никаких подтвержденных доходов, даже по телефону, у нее были регулярные просрочки в банке А. По просьбе Олеси я не озвучиваю ни банк, в котором были просрочки, ни банк, э, собственно, в котором мы получили решение. Итак, были регулярные просрочки в банке А. Изначально я очень скептически отнесся к этому кейсу, не ожидая, честно говоря, э, чего-либо. Мы начали анализировать, проверили Олесю по нескольким бюро кредитных историй и увидели, что банк А подал данные о кредитной истории только в Бюро кредитных историй Квифакс. Да? Ну, те, кто знает, сейчас на рынке достаточно много кредитных бюро, среди них Национальное бюро кредитных историй, Объединенное кредитное бюро Квифакс. Так вот, мы понимаем, что банк Б, в который мы в итоге подали Олесью, он данные из эквифакса не запрашивает. Собственно, этой лазейкой мы и воспользовались. Мы решили вопрос с подтвержденным доходом, и как результат сейчас у Олеси доходная квартира в городе Санкт-Петербург.